В общем, если у вас есть ножи, вам нужна такая вот профессиональная точилка. Она идет здесь 120, 320, 60 и 1200 зернистость. Вот такая упаковочка. Сейчас соберем. Вот так она должна выглядеть. И попробуем, как это удобно, неудобно, как точить. Так, станок собран. В принципе, очень удобно. Здесь вот расположено сразу четыре камня. То есть начинаешь с самого крупного точить, точишь, потом переходишь, допустим, чуть-чуть поменьше зернистость, потом еще меньше. И в итоге доводишь самым-самым мелким камнем. Реально держит угол. Угол вот так вот можно регулировать. Барашек здесь опускаешь, раз, чуть-чуть вниз. Угол стал меньше. Все держит. Значит, если не стационарно, то вот такой вот специальной струбциночкой в комплекте тоже идет, поджимается. Убрал, и все. Ну, я в принципе доволен. Теперь думаю, надо будет прикупить сюда сменные какие-нибудь алмазные диски с большим размахом. Нет, специально взял нож вот такой вот хитрой формы. Все нормально. Он его обрабатывает. То есть, что здесь, что здесь. Угол. Какой был задом, такой работает. Короче, приобретение точильным станочком я очень-очень доволен. Всем рекомендую Цена вопроса Чуть больше 1000 рублей Сразу же камнями в комплекте Короче, милое дело Хоть на кухню, хоть здесь Стационарно его закрепляй Ну, теперь будем резать бумагу ножами на Направо и налево одну сторону вот так вот отворачиваем барашек вот. другой барашку подтянули вот, лезвие уже идут волоски да, на лезвие започим прям раз, другой на щелок сразу хорошо, вот третьим поменьше зернисто короче, милое дело прям ножик доводить одно удовольствие и финальненьким сейчас как зеркало заблестит кромкой вот это все Можно, конечно. Можно. что такое в простой форму, что вот такой вот хитрой формой наточили. Все можно. Вот так вот называется, да? И здесь все можно. Так. Так. Следующий камень, немножко... да? А, так, мы должны это. Вот. Единиц увидим. И на 320 давай, Поехали. Так, поехали. Занятие увлекательно Это такой кафе, если честно. Так, ну ладно, давай. Я быстренько покажу, как он переворачивается. То есть вот точка что сейчас пройдет всеми камнями, да? прекратить На секундочку. В это, вы угу. Берем, отворачиваем Вот этот зажимной Винт да, Отворачиваем его Переворачиваем на другую сторону oui. да. И опять заворачиваем его да. И получается нож У нас уже Для заточки По другой стороне готов да. Все, вставляем Точилку Точевку вставляем а. ну, продолжаем да. угу. можно эксплуатировать детей заставлять ночи, тажи, ножи ножи